А что, собственно, происходит? Как мы воюем? Министерство обороны представляет из себя такой гигантский черный ящик. Многие вещи мы вполне имеем право знать, потому что они касаются вот тех целей, заявленных нами, нашего правозащитного проекта. Это жизнь, здоровье бойцов, чтобы они вернулись в победу. Всем русский мир и слава России! Это Всеволод Радченко и проект «Форпост. Около войны». С началом частичной мобилизации стали массово проявляться вопросы, связанные с правами военнослужащих, качеством их профессиональной подготовки и экипировки. Сегодня мы поговорим об этом с представителями Бумажного фронта, проекта, ставящего своей целью защиту прав мобилизованных на грамотную и профессиональную организацию военного дела. У нас в гостях координатор проекта Виталий Шмаленюк и юрист проекта Вадим Падейко. Точки над «и». Вот проект, ваш проект «Бумажный фронт», вы помогаете откосить от армии? Нет, мы не помогаем откосить от армии, мы как раз специализируемся, ну, ориентируемся на мобилизованных, то есть на помощь тем, кто уже мобилизован. Uh -huh. Фактически... Я, Я, пожалуйста, немного дополнить, да? как некоторые поскольку как специалист по сравнительному правоведению а специалист по немецкоязычным государствам. Вот, в Германии уже после Второй мировой войны была сформирована концепция гражданин в военной форме для да? И вот мы пытаемся, в общем-то, реализовать эту концепцию в нашей стране. Да? То есть мы помогаем военнослужащим, в данном случае, мобилизованным быть ответственными гражданами, знать э, свои права, но не менее важно, конечно, знать свои обязанности. Да? Есть, э, речь, речь идет именно об этом, То есть, ни в коем случае не идет о том, чтобы помочь им косить от армии. И, собственно, э, для этого существуют, наверное, тоже какие-то организации, но это как-то не про нашу часть. Mm -hmm. Хорошо. Uh, я так понял, yeah. после вашего представления, в принципе, я знал это до этого, но давайте поясним для остальных. Вы не военные юристы, но а почему вы тогда решили заняться этим вопросом? Сейчас как бы у людей, которые занимаются юридической помощью военнослужащим, есть шанс как бы хорошо заработать у солдат-то много кэша. Давайте я вичножу. Давай, Игорь. Ну, Вадим, возможно, дополнить. А, идея бумажного фронта как правозащитного проекта для воюющих бойцов наших возникла у а, известного адвоката и правозащитника Матвея Цзена. Ты, насколько я знаю, с ним знаком? Да, конечно. А, он эту идею предложил еще, наверное, летом, а, когда стали поступать сигналы с а, линии ну, специальной военной операции о том, что не все ладно у пещенцев и возникает много проблем, которые требуют реакции в такой проваловой поле. А когда пришла, когда или мобилизацию, то стало понятно, что этот проект очень актуален. Потому что мы поняли, что сейчас на фронт приедут сотни тысяч новых мужчин. Они приедут, будут рисковать своей жизнью, своим здоровьем, и они столкнутся с теми проблемами, которые мы наблюдали уже до этого. И наша миссия — помогать им в правовом поле эти проблемы решать. Понятно, а какие проблемы и правовые коллизии призван помочь решить проект мобилизованным и добровольцам, а чем именно вы сможете помочь нашим военнослужащим их матерям, женам, детям, если сможете преодолеть и разрешить, разрешить возникшие на вашем уже пути сложности и барьеры. О них, о них я тоже знаю, поэтому мы чуть позже эту тему поднимем. Вот чем именно вы в принципе могли бы помочь этим людям? Первая проблема, это проблема военной подготовки. Без военной подготовки мобилизованный не может считаться полноценным бойцом, и при, на линии боевых столкновение, он столкнется неизбежно с различными трудностями. И по многочисленным сигналам, которые мы получаем, а мы, как бы, ну, мы сами там, активно взаимодействуем с с фронтом занимаемся волонтерской деятельностью, у нас друзья и знакомые воюют, являются военкорами, являются волонтерами, поступают и многочисленные сигналы. И плюс мы все читаем там новости, считаем телеграм-каналы о том, что такого рода проблемы происходит. То есть первое, что произошло, приехал боец на учебную часть, на полигон, а им не занимаются. Соответственно, эту проблему надо решать. Следующее, после военной подготовки, он попадает на линию столкновения и он должен быть к этому моменту экипирован и снаряжен надлежащим образом. Это вторая проблема, с которыми тоже бойцы сегодня сталкиваются. Не секрет, ну, мы же не будем скрывать да, правду о том, что зачастую бойцам, приходится дозакупать какие-то необходимые для успешного боевых действий личные предметы. Там, ну, оружие, конечно, предоставляет Министерство обороны, но все за пределами этого. Связь, коптеры разведки, личная экипировка. Зачастую этим бойцы, их семьи, друзья, знакомые, волонтеры занимаются сами. Следующая проблема, с которой может столкнуться боец, это, ну, назовем так, ненадлежащее командование. То есть, если командир, например, тоже мобилизованных, не очень компетентен, это, конечно, сложный очень вопрос, который, наверное, там, самый сложный в сегодняшний момент, потому что на него нет простого ответа, если командир дает приказы, которые... Ну, Боец, если будет выполнять их неукоснительные строги, скорее всего, он пострадает, скажем, так на линии поведения. Следующее, если, например, не дай бог, боец ранен, то возникает вопрос выплат, возникает вопрос лечения, возникает также вопрос лечения, когда боец заболел. То есть, чтобы к нему относились надлежащим образом, то есть, чтобы он с вниманием сидел, а чтобы он был отправлен в лечебное учреждение. и Следующий вопрос, который сопровождает службу и который, дай бог, при завершении успешной службы, это выплаты. То есть государство гарантирует определенные выплаты из-за нахождения в зоне боевых действий, из-за ранения. И, и эти выплаты, как мы тоже получаем сигнал, не всегда поступают вовремя или вообще не поступают. Вот, наверное, основной набор самых основных болевых точек, с которыми сегодня бойцы сталкиваются и будут сталкиваться, и которых мы по возможности будем им помогать. Но о том, что конкретно в каждом случае делать, может быть, Вадим, ты тогда прокомментируешь, если говорить о правом Да, конечно. Но дело в том, что так получилось, да, для меня это на самом деле вот эта сфера деятельности немного... Непривычно, потому что я привык, в общем-то, работать и продолжаю собственно это делать в государственной системе. То есть, все-таки э, человек, который так или иначе работает э, в государственном аппарате в узком смысле и в государственном аппарате в широком смысле, то есть, включая э, различные государственные учреждения, коммунитарные предприятия и государственные корпорации в том числе, да, как правило, имеет большее представление о том, э, куда, э, скажем так, обращаться, если его... Э, права тем или иным образом нарушаются, да, и если существуют те или иные проблемы в осуществлении им а, своей деятельности. Но поскольку сейчас а, все-таки надо понимать, что тот механизм мобилизации, который мы видим, он а, достаточно давно не использовался, причем ну, не настолько давно, как об этом часто говорят. То есть иногда говорят, что вот этого не было со Второй мировой войны. Нет, это не совсем так. Будем так говорить, этого не было с, тысячи, с конца 80-х годов, потому что было мероприятие, напоминающее мобилизацию в связи с ликвидацией последствий Ченовы, аварии на АЭС. Но с тех пор эта система не работает, соответственно, по мобилизации призываются на военную службу люди, которые, для которых нахождение вот в этой государственной системе военной, да, оно непривычно, они не имеют более-менее сложившихся представлений о том, что делать, если не так. Мы это часто видим, на самом деле, по обращениям, ну, иногда, э, иногда вопросы, в общем-то, ну, из серии, э, просто, куда пожаловаться там, на то-то, да? Абсолютно, казалось бы, банальный вопрос Хотя, на самом деле, не такой банальный Потому что понятно, что любое управленческое решение да, это, Оно может быть проверено с точки зрения законности А может быть проверено с точки зрения целесообразности да, Это разные, будем так говорить, пути зачастую Даже, как правило, это так Поэтому, вот в основном, наша работа Она на данном этапе сводится именно к этому не могу не задать вопрос, напрямую это не связано, тем не менее, тоже на слуху были такие комитеты солдатских матерей. А вот каким-то образом взаимодействовать и помогать подобным вот комитетам или там организациям матерей, там жен, военнослужащих, вы были бы готовы? Или все зависит непосредственно от контекста, от какой-то конкретной проблемы? Но я думаю, это зависит не столько от проблемы, сколько от того, кого представляют эти солдатские матери. Потому что от прошлого, то есть что касается Чечни, у меня, например, после этого всего, хотя я был, конечно, тогда еще довольно молод, и не был сильно погружен во всю эту историю, связанную с Чеченской войной, у сложилось впечатление, что Кондец солдатских матерей это не правозащитная а политическая организация, которая преследует исключительно свои политические цели. И просто паразитируют на теме проблем парней. Такого рода организации вычислить несложно. Мы просто, это видно ведь по контексту, то есть видно по содержанию там, их публикаций, их выступлений. То есть если они ориентированы на решение проблем, это видно. А если они ориентированы на создание проблем, это тоже видно. Например, есть правозащитные проекты, которые создали так называемые либералы, которые ориентированы на то, чтобы помогать людям уклоняться от мобилизации. То есть их интересует только этот аспект. Они хотят препятствовать мобилизации, и все, больше их ничего не интересует. А вот когда солдат уже на фронте, когда уже у него началось, извините, самое как бы да, то есть... Человек пока еще не мобилизован, у него еще никаких проблем по сути нет. А вот когда он уже сидит в окопе там, под дождем и под снарядом, тут уже серьезные вопросы возникают. И то, что они таким людям не готовы помогать, это просто четко показывает, с кем можно взаимодействовать, с кем нельзя взаимодействовать. Опять же, комитеты солдатских матерей. Если это какая-то группа солдатских матерей, бойцов и конкретных бойцов, воюющих на фронте, это одно. Если это профессиональные, так сказать, солдатские матери, которые годами занимаются одним и тем же при этом к бойцам напротив и не имеют никакого родственного отношения, то это совсем другая история. Мне кажется, я бы не хотел взаимодействовать с такими профессионалами, которые заняты совершенно решением своих политических задач. У нас тоже нет серьезных каких-то там политических амбиций в этом отношении. Наша цель... Я просто я переживаю всем там, нашим людям, нашему народу, которые воюют сегодня. И я хочу, чтобы каждый из них вернулся домой живой, здоровый и с победой. Все, мне больше ничего не интересно. Вот. И как бы, если это не будет сопровождаться пиаром, ну и хорошо. Вот. И когда люди занимаются пиаром, в первую очередь, и когда они просто ставят палки в колеса в военной машине, ну, это совсем другое, на мой взгляд. Может быть, один что-то добавить к этому полностью. Да, да, вот полностью, полностью согласен, как бы, да, и что еще хотелось бы сказать, да, вот я бы привел, может быть, пример немножко из другой сферы, но тем не менее это тоже показательнее. мне в свое время доводилось с этим сталкиваться по работе. Вот, знаете, достаточно часто существует такая ситуация, когда люди вроде бы ну, занимаются... Замечательный, на самом деле совсем по-настоящему замечательной деятельностью, помощью природе, животным и так далее, но знаете, организации, которые которые вроде бы ставят себе такую задачу, эм, как бы заодно с этим занимаются какой-то деятельностью, которую нельзя назвать иначе как подрывной, да? Это достаточно такая распространенная схема, я думаю, что может быть вы даже о ней не слышали, да? А, то же самое происходит и с подобными организациями. Что э, такого, да, на э, первый взгляд, тех же самых, вот в самом словосочетании Комитет солдатских материй. Но у меня тоже, вот, я, конечно, для меня это там детские годы, но я вот всегда вспоминаю вот эти вот, э, знаете, кадры из Чечни, да. Э, скажем так, конечно, это Организации, которые э, имеют целью не помочь э, да, государству и вообще в принципе России, России в целом да, вести э, специальную военную операцию, а как раз-таки хотят напротив этому помешать. Мы, э, наша деятельность, это в первую очередь э, наш пассивный вклад, да, э, который мы вносим в, в реализацию, в общем-то, э, Тех задач, которые стоят перед нашей страной, вне зависимости от того, осознаются ли конкретными да, должностными лицами, государственные задачи или же они не осознаются, но мы вносим на вклад таким образом. И говорить о взаимодействии с, ну, с настоящими словаскими матерями, которые очень обеспокоены судьбой своих детей. Ну, конечно, почему нет. Но почему-то вот практика показывает, да, я просто знаю, несколько таких человек, что настоящие словацкие матери, знаете ли, не, не создают вот таких комитетов. Вот. Почему интересно? Ну, я думаю, что вы знаете почему. Спасибо. Последний вопрос. Смотрел э, ваше интервью, Вадим, э, с Артемием Сычом на YouTube-канале «Обыкновенный царизм», где много времени уделили вопросу получения бойцами выплат по ранению, необходимых для этого действий и документов. Ребята с царизма после интервью даже выпустили серию памяток, инструкций для бойцов. Вадим, можешь коротко перечислить, что именно должны сделать бойцы, чтобы они или их родственники не остались без полагающихся выплат? Необходимо, ну опять же, насколько это можно коротко, да, то есть, но в целом необходимо зафиксировать в соответствии с теми нормативными актами, которые предусмотрены для регулирования этой ситуации, необходимо зафиксировать факт хранения в установленном порядке и обратиться в соответствующий орган военного управления. Дело в том, что тут надо понимать, что у нас существуют военнослужащие разных ведомств. Да? У нас существует э, военнослужащие Министерства обороны, у нас существуют военнослужащие федеральные службы власти Национальной гвардии, у нас существует военнослужащие федеральные служб безопасности. На самом деле, кстати, существует еще военнослужащие федеральные службы охраны, но mm -hmm. это вот, совсем игротика, да, мы этого казалось не будем. Применитель КФСБ, мы говорим в первую очередь пограничник, на самом mm -hmm. деле, так не были проблемы. Вот. Я бы советовал, честно говоря, внимательно прочитать то, что там написано. В принципе, в каждом из этих ведомств существует свой приказ, который устанавливает порядок получения этих выплат. Тут нужно совершить э, действие в соответствии с этим приказом, то есть зафиксировать подстранение и обратиться за соответствующие выплаты, подав рапорт по той форме, которая там установлена, ну, или в случае с... Росгвардии там не установлена форма рапорта, там просто говорится о том, какие не устанавливаются. Вот, собственно, собственно и все. Как это делать конкретно, можно посмотреть вот нашу памятку, собственно говоря, я концентировал в но там в, памятник, фу, в памятке, насколько я помню, там а, в первую очередь, что военнослужащий или там мобилизованный, по возможности должен Мобилизованный бы, это тоже военнослужащий, да. Ну, да, я имею в виду, что кто-то есть на контракте, как бы изначально, да, то есть есть там добровольцы, а есть как бы мобилизованные. Это не имеет значения. Желательно а, какую-то доверенность оформить на там, супругу мать или там на какого-то близкого родственника, ну на одного человека или на несколько людей, которые могли бы представлять ваши интересы. Во-вторых, непосредственно находясь в госпитале на излечении, я так понимаю, нужно э, оформить какое-то обращение бумажное, да, то есть не устное, а э, бумажное, потому что устное как бы оно, потом вы нигде ничего не докажете, на, я так понимаю, руководство госпиталя, о том, чтобы вам предоставили справку, как бы, да, то есть о том, что вы получили ранение, и, соответственно, вы должны оформить э, личный рапорт о полученном ранении. Правильно ли я все перечислил? Да, совершенно верно. Что касается доверенности, ну, это некая наша рекомендация, то есть э, на самом деле можно этого не делать, но лучше все же так сделать на всякий случай, да, вот для той ситуации, когда нужно как-то обратиться от имени да, военнослужащего, который в данный момент по тем или иным причинам сделать этого не может. Вот. А что касается взаимодействия письменного, это в принципе общий подход к любому взаимодействию да, с любыми государственными органами. Но да, то есть это по идее очевидно, но тем не менее, знаете, очень часто мы видим вопросы из серии. Ой, а вот я обращался на горячую линию, а мне там вот сказали, а потом никто ничего не сделал. Ну, э -э, да, действительно, такие проблемы бывают. В принципе, вы, в общем-то, подписали правильно. Друзья, просьба. Проекту около войны важна обратная связь. Мы стремимся быть актуальным, интересным, живым проектом. Поэтому активнее комментируйте ролики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 для того, чтобы э, стать более э, узнаваемыми, для того, чтобы э, вы имели как бы, ресурсы, которыми вы могли бы помогать опять же, военнослужащим и э, членам их семей. Вот Чем общество может вам помочь? Ну, я здесь прокомментирую немного того, что ты сказал, что мы отступили на неизведанную территорию. Я скажу больше, что Министерство обороны это министерство, которое людям в обычной нормальной жизни, а война это не нормальное состояние, если так вот говорить. Угу. Министерство обороны нас не интересует, и никому оно не нужно. Да? То есть, если государство не ведет войн, если у него все хорошо, то оно находится на периферии внимания. Людей беспокоит экономика, социальные проблемы, там, личные какие-то заботы. А сначала специальной военной операции внимание обернулось, повернулось к многих граждан и мобилизованных, и их родственников, и просто неравнодушных патриотов к тому, а что, собственно, происходит, как мы воюем. И выяснилось, что Министерство обороны. В они представляют из себя такой гигантский черный ящик, про который мы очень мало что понимаем. Да, многое мы не поймем, и не узнаем, потому что это связано с режимами секретности. Но многие вещи мы вполне имеем право знать, потому что они касаются вот тех целей, заявленных нами нашего правозащитного проекта. Это жизнь, здоровье бойцов, чтобы они вернулись к победу. Для этого мы должны разбираться, как там все работает по возможности. И нам что необходимо? Нам все-таки необходимы нормативные акты. То есть мы планируем. Я, например, сделал запросы Минобороны в простой логике, что я, как военно обязанный, как, как потенциально мобилизуемый, хочу знать, какими нормативными актами руководствуется Министерство обороны в двух аспектах: военная подготовка и экипировка и снаряжение бойца. Ну, хочу я знать. Почему мне не знать? Я гражданин, я пойду, если я попаду на войну, я хочу понимать, что государство для меня обязано сделать, что Минобороны для меня обязаны сделать. Это же важно, тогда я могу к чему-то апеллировать, как-то доказывать свою позицию, а не просто там орать на офицера и толкать его руками. Вот, это первое. Второе, нам важно, чтобы бойцы, если они знают о фактах вопиющей несправедливости, каких-то серьезных проступков, э, серьезных проблем, чтобы они о них сообщали. А, потому что общество должно знать об этом. Вот. Да, понятно, опять же, есть аспекты, связанные с, э, с, военным, э, с военными тайнами с режимом секретности, но сообщать хотя бы о сути проблем. Третий аспект, о чем мы говорили до этого, нас в какой-то момент уже довольно скоро будет интересовать денежная поддержка со стороны гражданского общества, для того чтобы мы могли привлекать, оплачивать работу человека-числе адвокатов и юристов, которые будут заниматься этой работой. Ну и последняя это информационная поддержка. То есть мы призываем блогеров, военных, журналистов, неравнодушных граждан, которые ведут какие-то свои личные телеграм-каналы или паблики в соцсетях, сообщать о нашем проекте, о том, чтобы о нем знала максимально широкая аудитория. И тем самым мы будем получать больше информации о том, что происходит на корне. И будем понимать, как, это, как эти проблемы решать. Спасибо. Давай мы вернемся к двум э, моментам, которые ты обозначил. Первое: в ближайшее время вам может понадобиться финансовая поддержка. Есть понимание, вот, что вам уже, как бы, да, то есть для э, тех или иных каких-то э, мероприятий, действий вам понадобится такой-то ее там, объем. То есть, ну, к примеру, вот сейчас, пользуясь случаем, мы могли бы объявить какой-то там небольшой сборку. Как бы. То есть нужно там условно там полмиллиона, я условно говорю, на такие-то, такие-то цели. Это раз. И речь у нас еще здесь шла о том, что есть очень ценный опыт у редких специалистов, у военных юристов. Может быть, пользуясь случаем, точно так же обратиться непосредственно к ним, если вдруг они посмотрят наше интервью, чтобы они точно так же откликнулись и написали вам в чат-бот. Что касается финансовой стороны вопроса, то ну, я могу только предварительно озвучить свои соображения, как бы исходя из ситуации, что здесь, наверное, надо говорить не о сумме абсолютного выражения, а о том, что для функционирования правозащитного проекта нужен хотя бы один или лучше два на начальном этапе юриста, которые могли бы работать за зарплату. То есть это, по сути, зарплата одного или двух специалистов в месяц. А, ну, сколько хороших юрисов сегодня получает? Я думаю, 150, я думаю, точно должен зарабатывать. Это причем даже не Москва, наверное. Я правильно понимаю, Вадим? Ну, зависит. Тут очень много, очень много специфики, да. То есть если мы говорим о государственном секторе или о коммерческом, да. Ну, в принципе, Вот в государственном секторе 100-150 тысяч – это зарплата руководителя. Да? юридического подразделения, причем, ну скажем так, уровня, уровня примерно примерно у него, да. То есть э, начальник управления, начальника там или департамента, да? то есть, если мы говорим о недовольных количествах, то, конечно, по ну, то есть это, наверное, так, если очень грубо, 100 тысяч рублей в месяц за специалистов. А если будет два, соответственно, это 200 тысяч рублей в месяц. Но это очень примерная оценка, потому что, если, например, говорить о работе адвоката, то мы же не будем нанимать работу адвоката. Адвокатам обычно оплачивают гонорар, исходя из человека часов работы, либо за, просто за конкретное дело. И мы пока точно не можем знать, сколько это будет стоить. Ну, что, например, если с нами все-таки свяжутся родственники Александра Лешкова и выразят желание, чтобы мы его защищали, то только после этого мы поймем, какие расходы будут необходимы для работы адвоката в течение, там, например, хотя бы до суда. Да? Вот это мы не говорим про апелляцию. Вот. А если говорить про консультирование профессиональное, то здесь, наверное, проще это ну, хотя бы один профессионал, который будет уделять весь свой рабочий день, отвечая на вопросы в боте. А пока, как я сказал, у нас было запросов там несколько десятков, но мы не делали никакой массовый реклам, мы не привлекали сильное внимание к проекту, он скорее органически там растет, то есть те подписчики, которые появились, там нам делали пару репостов, но не более того что эта проблема очень, как мы видим, болезненная. Очень многие мобилизованные их родственники сталкиваются с теми проблемами, о которых мы рассказали. И если мы там, дадим широкую огласку нашему проекту, таких обращений наверняка будет очень много. Мы знаем о том, что, например, там есть проекты, которые делают, используют автоматическую обратную связь, то есть используют бота для вопросов-ответов. тоже может быть решение, но это, скорее всего, для совсем типовых ситуаций. А ситуации типовых тоже достаточно, и будет наверняка достаточно, и там никакой бот не поможет. Там поможет только квалифицированный юрист или даже квалифицированный адвокат, если вещи это защитить интересов в уголовном произвести. Ну, то есть примерно вот такие масштабы, где-то 100-200 тысяч рублей в месяц для функционирования проекта точно понадобится. <звук> ну, то есть сейчас как бы вы готовы об этом объявить или вы объявите это на своем ресурсе, когда вам это реально понадобится? <звук> ну, мы готовы объявить. Давайте тогда, когда мы опубликуем видео, мы дадим реквизит. <звук> Мы просто решили в какой форме сейчас это будем делать. Возможно, что это будет и реквизиты для того, чтобы люди жертвовали единократно, это будет, возможно, и подписка для тех, кто готов постоянно помогать правозащитному проекту для мобилизования. Все. Спасибо вам большое, ребята, за то, что поучаствовали в этом интервью. Вот. Нашли время. Я знаю, что у вас его не так много. Вот, спасибо. Надеюсь, что это интервью поможет кому-то из наших зрителей, из тех, кого призывает, или у кого ну, по мобилизации, или у кого родственники уходят на фронт или уже ушли, в понимании, каким образом им отстаивать свои права и куда обращаться, если у них нет, не хватает собственного понимания да, или не хватает собственных сил и ресурсов для разрешения тех или иных проблем. Смотрите наши выпуски.